Привет, друзья! Если вы работаете в программе Вилком, то наверняка отслеживаете видеоролики на моем канале YouTube. И однозначно видели ролик по работе с функцией Nesting. Ролик демонстрирует принцип работы с функцией, но пример представленный в нем не для всех очевиден. И вот на днях мне прислали вопрос по упорядочиванию объектов, в которых четко видно, что обычной сменой начала и конца здесь не обойтись. Объекты конфликтуют между собой за право быть первым вышиваемым. И какой бы объект мы не выбрали в качестве первого, его, так сказать, уши будут торчать там, где не надо. С подобной проблемой часто встречаются пользователи, создающие файлы вышивок по рисункам кельтских узоров. Как решается данная задача? Вот для начала все-таки необходимо определить, какой объект будет первым. А затем на этапе вышивания верхнего застила второго объекта встроить в процесс вышивки с помощью функции nesting второй. В качестве первого объекта в данном случае я выбрала вот этот. Точка начала вышивания данного объекта будет располагаться, скажем так, в начале. А вот точка конца вышивания будет расположена таким образом, чтобы при вышивании образовалась встречная заливка. У второго объекта точка начала и конца будут располагаться в том месте, где определено встраивание. В данном случае здесь. Для того чтобы понять весь процесс обратимся к панели перемещения и просмотрим весь порядок вышивания. Кликните левой клавишей мыши по иконке начало и конец дизайна. Сейчас вы видите, что все стежки окрашены серым. А теперь кликая правой клавишей по иконке 100, переместимся по объекту. А чтобы точно до одного стежка подойти к месту встраивания, используем иконку перемещения по одному стежку. Найдя нужный стежок, выбираем объект встраивания, вырезаем его, Ctrl-X, и вставляем Ctrl-V. Вот и все, готово. Всем хорошего дня и удачной вышивки!